Глава 2 Источник жизни Это был долгий рабочий день. Мы заканчивали верстать бюджет, фактически примерно 90 бюджетов, соединенных в один общий. Это была очень непростая задача, это давало амбициозным менеджерам дополнительный заработок, и каждый ждал, надеялся и даже требовал выделения для себя куска пирога побольше в качестве поощрения. Я тщетно пытался выбросить из головы все эти цифры, когда неожиданно зазвонил телефон. «Алло, это папа, — говорит, — сынок». Его голос звучал так, как будто на его плечах лежал главный небоскреб Америки. «Что случилось, папа?» Мама попала в серьезную аварию. Эти слова ударили меня, как молотом. Меня тут же начало трясти, а пульс участился буквально вдвое. Мускулы напряглись от внезапного всплеска адреналина. «Авария!» Мой голос почти перешел на шепот, пока я пытался удержать телефонную трубку. «Насколько серьезно?» «Это серьезно, сынок!» В тот момент я желал только одного запрыгнуть в трубку, выпрыгнуть на другом ее конце и оказаться рядом с отцом. Но он был в двенадцати часах езды от меня, и мне пришлось дожидаться утра, чтобы сесть на самолет. Когда я повесил трубку, в голове был хаос, шок, страх и опустошение обрушились на меня в одночасье. В тот же момент я вспомнил про Иисуса, рухнул на колени и вскричал «Иисус, не дай ей умереть!» точка. Я открыл мою Библию и молился, молился до тех пор, пока мои чувства не успокоились. И я не почувствовал себя умиротворенным. В моем уме проносились разные мысли, пока это не нахлынуло на меня опять страх, беспомощность и шок. Снова я опал на колени и молился, держась за Иисуса. Мама преподавала музыку и ехала на свой урок. Она ехала по двухполосной трассе, разделенной десятиметровой зеленой зоной между дорогами. Она обогнала какую-то машину и выехала на возвышенность. И это все, что она запомнила. Машина на встречной дороге потеряла управление, перескочила через 10 метров насаждений и ударила машину мамы прямо в лоб. Сила удара толкнула двигатель в маминой машине внутрь, одновременно отбросив рулевое колесо прямо ей в лицо. По каким-то неизвестным причинам в этот момент поломалось сиденье, и я очень благодарен за это. Иначе она бы просто мгновенно погибла Когда ее привезли в госпиталь, у нее оказались поломаны руки, ноги, а вся левая сторона лица оказалась раздробленной Когда ее привезли в госпиталь, там оказался доктор, который почти закончил свою смену Взглянув на маму, он тут же принялся за работу Он боролся восемь часов за ее жизнь, и в конце концов, после нескольких сложных моментов ее состояние стабилизировалось. Я не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность тому доктору, и даже сейчас воспоминания вызывают у меня слезы. Тот человек работал 16 часов подряд и после этого нашел время, чтобы позвонить отцу в 3 часа утра и сказать, что состояние мамы критическое, но стабильное. Я до сих пор бесконечно благодарен ему, являющему собой блестящий пример мастерства, силой и доброты в своей профессии Несколько последующих дней мы с женой провели в палате интенсивной терапии вместе с мамой Я был так счастлив видеть ее снова живой Докторы были удивлены тем, как быстро она поправлялась Нам сказали, что она никогда больше не сможет играть на пианино и, возможно, даже не сможет ходить Это была тяжелая новость, но мама оставалась с нами и я был благодарен этому. Лорель посмотрела в медицинский дневник мамы, и она обратила мое внимание на следующий факт. «Записи ясно отображали переломный момент между тем, когда, как думали, мы могли потерять маму и когда ее жизненные показатели внезапно выровнялись, а ее состояние стабилизировалось. Я не понимаю, как это случилось, но знаю, что мой отец — источник жизни» послал своего сына, чтобы поддержать ее. Я так благодарен за животворящую силу Иисуса. Сегодня мама ходит и иногда, когда она садится играть, я испытываю глубокое чувство благодарности Иисусу за спасение моей мамы от верной смерти. Когда дело доходит до понимания источника жизни, то Библия не оставляет нам никакого места для сомнений. В послании к Колосинам мы читаем следующее об Иисусе. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Колосинам 1, 16, 17 Все, что мы можем видеть или чувствовать, и даже те вещи, которые мы не можем видеть, были созданы и содержатся Иисусом Христом. Обратите особое внимание на слова, используемые в последнем предложении. «И все им стоит». Текст ясно говорит нам о том, что жизненные силы исходят от Сына Божьего, держащего всю Вселенную в единении. Павел объясняет это следующим образом в книге Деяний. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли,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 Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Деяние 17, 24, 28. Здесь мы видим Бога, который очень близок к нам. Павел начинает описание с общей картины и затем описывает Бога, который на личностном уровне близок к нам. Один, Бог положил времена и место для каждой нации. Два, Он недалеко от каждого из нас. Три, и, наконец, Павел прямо говорит, что мы им живем, движемся и существуем. Если мы живем им, то из этого логически следует, что мы не можем жить без него. Как божественный представитель Иисус, Сын Бога, сказал, «Без меня не можете делать ничего». Пожалуйста, поймите, что это в действительности означает. Мы не можем делать ничего физически, умственно или духовно без него. Мы полностью и безусловно зависим от Бога и Его Сына во всем, точно так же, как маленькие дети зависят от своих родителей. Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль, потому что выводы из нее простираются очень далеко. Давайте посмотрим на удивительный орган сердца. Оно работает как насос, чтобы кровь циркулировала по всему телу без перерыва, десятилетиями. Что удивительного в сердце, так это то, что его пульсация, похоже, не получает помощи от других органов. Мускулатура сердца может сжиматься и расслабляться без прямого стимулирования от нервной системы. Это называется внутренней регулирующей системой. Учебник анатомии говорит об этом так. Управляющая система содержится в особой мускульной ткани, которая генерирует и распределяет электрические импульсы, побуждающие сердечную мышцу сокращаться. Эта мышца действительно особая, поскольку генерирует электрические импульсы, не приходящие от нервной системы. Совершенно удивительно, что нигде в учебнике не говорится о том, каким образом сердечная мускульная ткань производит эти электрические разряды для сокращения сердца. Эта функция называется особой и генерируется изнутри, но каким образом она это делает? Откуда берет энергию для сокращений? Здесь мнения расходятся. Библия говорит, что энергия приходит непосредственно от Бога, в нем мы существуем. Деяние 17:28 Но сатана говорит, что это присуще нам внутренне, что это только часть биологического процесса который происходит в нас сам по себе. Нет, не умрете. Бытие 3, 5. И в этом заключается основное противоречие. Может быть верным либо одно, либо другое. Есть много христиан, которые пытаются выбрать середину дороги и говорят, «Да, Бог содержит все, но это как заводная пружина в часах». Он завел ее и она продолжает работать. Это как если бы Бог каким-то образом создал батарейки дюрассел и поместил их внутри нас. Библия не учит этой идеи. Мы теснейшим образом соединены с Ним и полностью зависим от Него каждую миллисекунду каждой секунды, каждой минуты, каждого часа, каждого дня. Бог активно, сознанием дела и с любовью снабжает нас той электрической энергией, которая позволяет нашим сердцам биться. В этом есть нечто такое, что может привнести дискомфорт в наше человеческое существование, но мы обсудим это позже. Нам сейчас нужно просто прояснить эту проблему. Либо мы верим, что в нем мы живем, движемся и существуем, либо верим, что нет, не умрем. Другого варианта не существует. Хотя для многих из нас рассмотренная высшая идея могла оказаться интригующей, но хочу сказать, что мы пока рассмотрели лишь физическую часть человеческого бытия. Сейчас нам необходимо рассмотреть умственные и духовные аспекты. Взгляните на следующий текст. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения.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 Работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. Исход 31.1.5 Библия открывает Бога, как источник всякой мудрости и знаний. Текст из два 2.2.3 бросает вызов концепции, согласно которой мы, как человеческие существа, можем быть источниками мудрости и знаний. Вся мудрость и все знание исходит от Бога посредством Иисуса Христа. Пример этого приведен в книге Исход 31.1.5. Здесь мы видим, как Бог наделяет человека мудростью и искусством в ремеслах. Интересно, что мы часто называем людей, демонстрирующих большие способности и таланты, одаренными. В действительности они являются одаренными Богом. Давайте мы с вами переместимся в концертный зал. Аудитория, затаив дыхание, следит за тем, как юная талантливая девушка, сидящая за прекрасным роялем, виртуозно перебирает пальцами по всем октавам клавиатуры вверх и вниз. Она буквально заставляет рояль петь одним лишь прикосновением руки мастера. Затем следует кульминация и мы чувствуем приближение конца. Мы хотим чтобы она продолжала, но произведение закончилось, и зал, покоренный элегантностью и достоинством в сочетании с вдохновением и мощью, взрывается аплодисментами. Юная девушка кланяется, выражая признательность, и затем покидает сцену. Давайте вернемся немного назад, потому что есть нечто интересное во всей этой сцене. Всякий раз, когда подобное случается, аудитории следовало бы дружно воспеть, Хвала Богу, от которого исходят все благословения, или что-то близкое к этому. Аплодисменты должны были бы звучать для Бога, который дал это умение и мудрость и способности. Сердце пианиста должно было бы переполняться благодарностью Богу за тот дар, который он дал в пользование, но, к сожалению, это не так часто случается. Если бы мы действительно так делали, то мы бы не превозносились от успеха или не разочаровывались из-за неудачи, поскольку способности к исполнению не исходят от нас. И если они не исходят от нас, мы не можем ставить успех себе в заслугу или переживать о провале в случае неудачи. Вот здесь-то и лежит проклятие батареечного дерева. Представьте себе то чувство свободы, которое вы ощущаете, паря в небе на параплане. Чувство свободы, испытываемое нами, когда мы верим, что это полностью наша заслуга. Это сравнимо с радостью, испытываемое при восхождении на высоту в тысячи метров над землей и наслаждение прекрасными видами с высоты. Но если мы решим подняться выше, то недостаток кислорода может вызвать у нас обморок и падение вниз. Чем дальше мы заходим, веря в ложь относительно свойственной нам от природы силы тем болезненнее будет наше прозрение. Невозможно избежать проклятия батареечного дерева. Как только вы попробуете его плод, желание взбираться все выше и выше будет почти непреодолимым и развязка неизбежной. Неудивительно, что депрессия является основным дестабилизирующим фактором в мире. Плод батареечного дерева побуждает нас взбираться на высоты, которые мы не сможем покорить. Чем больше мы вкушаем от него, тем выше мы взбираемся и тем неизбежнее будет наше падение. Как много потрясений вы уже испытали? Как долго вы сможете переносить эти потрясения? Над этим стоит задуматься. Давайте сделаем еще один шаг. Мы сделали выводы, рассматривая физическую и умственную зависимости, но как насчет моральной и духовной зависимостей? Это серьезный вопрос, поэтому в «Пристегните ремни» дорога обещает быть ухабистой. Библия говорит нам о том, что «Бог есть любовь» 1 Иоанна 4, 8. Другими словами, Бог является источником любви. Библия также говорит о Боге, как о Боге надежды, послание к Римлянам 15, 13. Эта идея великолепно представлена в послании к Галатам. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23 От истины, заключенный в этих текстах, перехватывает дыхание. Давайте остановимся на минуту и рассмотрим ее. Все перечисленные добродетели есть результат присутствия Духа Божьего. Говоря проще, без Духа Божьего вы не можете иметь любовь, радость, мир, долготерпение, благость и так далее. Однажды я размышляла о библейской истине во время прогулки, гуляя по парку возле озера. Кругом царили мир и тишина. Внезапно я заметил, как одна мама раскачивает свою дочь на качелях. Они обе смеялись и явно наслаждались общением друг с другом. Любовь, которую мама выражала к своей дочери, была вдохновлена Богом. Любовь, доброта и нежность к дочери родились не в сердце матери, но в сердце Бога были вложены в сердце матери, и нашли свое выражение в материнской любви. В этом смысле это вовсе не материнская любовь, но любовь Бога, выраженная через мать. Эта любовь стала частью матери, потому что она ответила на призыв Духа Божьего и выразила ее. В действительности не существует такой вещи, как материнская любовь к детям или любовь между мужем и женой. Звучит шокирующе. Но это то, что говорит Библия. Я представлял эту идею много раз, когда проповедовал или выступал на семинарах, и всегда с интересом наблюдал за реакцией слушателей. Лица некоторых выглядели так, как будто я выступил против самих основ человеческого бытия. Потому что, несмотря на все миллионы песен, когда-либо спетых о любви и миллиарды свадебных обещаний у алтаря «Я люблю тебя и буду любить всегда», ни одно из этих обещаний не может быть исполнено, если только Бог не изольет свою любовь на души, желающие принять ее. Давайте попробуем определить парадигму способности любить. Почему так много людей потеряли любовь? Личность, уверенная в том, что его любовь родилась именно в его душе, может проснуться утром и не почувствовать любви к своему партнеру. Он или она начинают сомневаться, а то ли личность они избрали, и часто начинают искать кого-то другого, чтобы вновь испытать эти чувства. Кредитка батареечного дерева оказывается исчерпанной полностью, и теперь приходит время платить по счетам. А что можно сказать об искреннем человеке, который действительно был верен своей клятве любить жену, но затем вдруг обнаружил, что его тянет к другой женщине? Возможно, он этого вовсе и не желает, но он не может с этим справиться. В данном случае любовь путают с вожделением, искренность в данном случае может вызвать сомнение. Затем такой человек начинает отдаляться от своей половинки, поскольку чувство вины за свои действия не дает ему поверить в то, что его все еще могут любить. Он думал, что сможет поддерживать любовь в своем сердце, но резиновый трос банджи начинает тянуть его обратно к стволу батареечного дерева, откуда он когда-то начинал, и его брак разрушен. Удивительно ли, что поиск радости в браке оказывается для большинства людей таким иллюзорным? Специально для тех, кому кажется, что их брак более ничего не стоит. Помните, любовь рождается только в сердце Бога, она дается даром и доступна для каждого, кто просит его о ней. Если вы чувствуете, что потеряли любовь к своему партнеру, просите Бога вернуть вам ее обратно.